Екатерина Салье, она заряжает, вот этим мне нравится именно данный преподаватель, данный коуч, то, что идет энергетика, и она добьется достучиться прям до всех, мы сидели сто предпринимателей, можете представить, сто предпринимателей, каждый со своим характером, каждый со своими там какими-то мыслями, вот, она смогла достучаться до каждого, и в результате, в принципе, мы сделали все задания и получили результат.